Я буду осторожен, потому что прямой эфир, может быть, опять окажется беременным где-нибудь рядом. Или не русский, или не православный. Поэтому буду предельно осторожен. Вот здесь вспомнили про греков Геннадий Андреевич. Самые нищие и Кипр рухнул. Почему? Православные. Самые богатые протестанты и католики. Лучше из всех славян устроилась Польша. Она сразу приняла католицизм, чтобы не было цивилизационного разрыва. Чего князь Владимир взял православие? Да подешевле. А скупой платит дважды. Католики подороже попросили. У мусульман э, значит, много ограничений. Нужно было или с католиками быть, или с мусульманами. Мы одни остались. Мы одни остались. Где Константинополь? И нищая Греция, нищий Кипр. Это цивилизационный момент. Тоже надо понимать. Я понимаю, не исправить сейчас. Мы не будем возвращаться в 988 год, тысячу с лишним лет. Но надо понимать, когда выбираете, выбирает то, что на века, а не то, чтобы на 5 лет, как советская власть. Хорошая власть, но где она? Она кончилась. Не то выбрали опять. Ленина, позволяю, вспоминают про Ленина. Я тоже могу вспомнить. Я хочу вам напомнить. Самое страшное сегодня на Украине – это русофобские настроения. Это не экономика. Деньги найдут, они не бедные. Коммунизма нет уже. Это русофобские настроения. И кто их воспитал? Товарищ Ленин. Зачитываю. Ленин. Русский человек – плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские – говнюки. Истинно русский человек, великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник. Все слова Ленина из разных произведений. Откройте все. В плену около миллиона казаков. Ленин резолюцию расстрелять всех до одного. Значит, Ленин большевикам в Пензу Повесить, непременно повесить, чтобы народ видел не менее ста зажиточных крестьян. В конце 2017 года предложил расстреливать каждого десятого тунеядца. В этот период массовая безработица в стране. Советскому представителю Швейцарии Ленин приказал, русским дуракам раздайте работу. Пусть посылают сюда вырезки из газет, а не случайные номера. Как делали эти идиоты до сих пор? Ленин все это пишет. Брать в тылу заложников, ставить их впереди наступающих частей красноармейцев, стрелять им в спины, посылать красных головорезов в районы, где действовали зеленые, вешать под видом зеленых чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков, выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей. Сегодня в Днепропетровске выплачивают по 10 тысяч долларов. Россия тюрьма народов. Это Марс Москва Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Это Марс и Память Памятники стоят рядом. Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризироваться. Татари, татаризоваться. А чтобы стать господином над западом, она должна цивилизоваться, оставаясь рабом. Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем им совместно с поляками и мадярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции. В России и в славянских областях Австрии. Беспощадная борьба не на жизнь. А на смерть со славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение, это вас. И беспощадный террор, это против вас. Это классики марксизма линизма Западноевропейская рабочая партия, сегодняшний Евросоюз, вынужден бороться не на жизнь, а на смерть с русским царизмом, с советским коммунизмом и сегодняшней Россией. Это все написано в теории во всех. Французский, француз Узофов Докустин. Политическое состояние России может радко прилить так. Это страна, где правительство говорит все, что пожелает, потому что только оно и вправе говорить. Слава Богу, прошло 150 лет, у нас уже другое правительство. Получилась формула развития. Запад. Все делает народ, правительство сдерживает, чтобы слишком не разбежались. В России народ молчит, Столыпин, Горбачев. Все делает правительство сверху. Вот причина неудач. Народ должен делать. А правительство, как модератор, корректирует. Ребята, слишком право. Ребята, слишком лево. Слишком быстро. У нас этого нет. Правительство сверху пытается. Столыпин сверху. Сталин сверху. Косыгин сверху. Все сверху. и Дмитрий Анатольевич сверху. Потом вы удивляетесь, что результаты не очень хорошие. Излишний бюрократизм чиновников. Москва, Бирюлёва. Звоню в понедельник. Хочу переговорить с начальником управы. В пятницу с трудом она соглашается со мной поговорить. Это я. С моим положением. Как простой человек достучиться? Никогда. Чиновник не хочет повернуться к нашим гражданам. Поэтому какие успехи ждать. В другом районе Московской области. Два года не, не, не могут люди модернизировать дорогу. За свой счет. Денег и надо. Нужно 42 справки которые совсем нужны. И два года ждать. Параллельный проект 17 дней ждут. Дали взятку. Сегодня происходит. Сегодня. Поэтому мы не даем возможности заниматься малым бизнесом. Каждое утро по всем каналам нам кого показывают? Артистов. День рождения, вышел фильм. Вся страна хочет быть что? Артистами что ли? Такого нет ни в мире. Вы покажите хорошую жизнь какого-то успешного человека. Только артисты. Каждый день. Дата, очередная дата. Ей этой бабушке 60 лет, теперь ей 65 лет, где она пела, куда ходила, сколько мужей, какие дети, суррогатные, несуррогатные. Чему учит страну? С утра. В хорошее время вся страна знает. Все постельные дела всех артистов нашей страны. А вечером ЧП. ЧП. Петровка 36. Убивают вечером. Утром эти смазливые лица. Вечером сплошная трагедия. Убивают. Арестовали. Наркотики. Задержали. Федеральный розыск. Ну Что делать? Что смотреть человеку? Мы же его самого толкаем. Очередной раз расстрыли подпольную фабрику. Только вьетнамцы это делают. Щьют одежду. Что делают? Закрывают. И вьетнамцев депортация. Расходы. Что я предлагаю, недоточить. оставьте вы в покое вьетнамцев. Они никому не мешают. Никаких антивьетнамских настроений. Легализуйте фабрику. Поставьте русского директора. Русский бригадир, бухгалтер, пусть работают. И вместо того, чтобы вести ширпотреб издалека они нам сразу привезут на наши прилавки. Почему мы тратим деньги, чтобы нормальных, честных, хороших вьетнамцев, которые нас любят и верят, только их депортируют. Все, единственные вьетнамцы. Честные и хорошие, вот их депортирует Наше ФМС. Оставьте их в покое, легализуйте все фабрики, где работают финтанцы. И они покажут, как надо работать день и ночь. И делать дешевую продукцию и ширпотреб. Все договоренности с Украиной бесполезны. В этом зале в 90 году только фракция ЛДПР не поддержала договор о дружбе. Мы понимали, ничего не получится. Харьковские соглашения десятого года. Только ЛДПР не поддержала. Обе палаты проголосовали. Вы додружились? Когда русского, то, что он русский, сбрасывают с моста вчера ночью. В Киеве бьют, избивают, пытают кандидатов в президенты, разделят догола и ходят, показывают его трусы. Большего маразма, русофобии нету. Снимают памятники Ленину, рвут его портреты и поджигают квартиры КПУ. Это вот ваш договор о дружбе. С кем вы дружите? Вы справа узнаете, с кем вы заключаете договор. Это же все, все предали. А... За все годы, Дмитрий Анатольевич, вам же доложили чиновники, за 20 лет мы потеряли 250 миллиардов долларов. Дешевый газ, скидки, беспроцентные кредиты. Это каждый год это 10 миллиардов. Это сколько дорог построить, сколько детских садов, сколько жилья. И кому отдали? Те, кто зовут НАТО сюда. Те, кто говорят, Россию сделать выжженной пустыней. Бомбить ее. Это им вы дали? 250 миллиардов долларов. Так нельзя делать. Единственная фракция, говорит, говорю, останавливала. Имейте право. Имейте плюрализм. Но все же вы ошибку совершили. Так ее признайте ошибку. премьер министры разные. Уже, на 11-12. А вы здесь сидящие 20 лет. Не так голосуете. Учитесь у ЛДПР. И продолжаем помогать. Всем советским республикам продолжаем помогать. Если мы продолжаем помогать, значит Советский Союз не кончился. Давайте восстановим СССР, Союз Свободных Социальных Республик. Давайте весь русский мир восстановим. У нас будет несколько столиц. Москва политическая, Киев, Петербург, Ростов, Нижний Екатеринбург, Новосибирск, Коварск. Восемь столиц нашего славянского мира. Назовем страну Слов... Словения, если боятся слова русский. Но мы же содержим их всех. До сих пор содержим. Поэтому колхоз создать давайте, депутат Понмарев, Я? Добавьте минуту. Владимир Владимирович, завершайте, да, пожалуйста, завершает. в течение минуты. Алексей Лисеевич Пономарев хорошую идею подал. Я с вами согласен. Крупные хозяйства. Давайте вот, эксперимент. Я вношу ЛДПР 3, мили, 3 га земли под Москвой. Дайте вы от, от, от, от КПРФ. И на 6 га мы создадим за полгода мощнейший колхоз. Давайте. Ну давайте 60. Вы начинаете опять спорить, Толомейцев. Я говорю, давайте, я вношу. Вы что вносите? Метр даете хотя бы? Мы за готовы обладать скот машиной. А вы только говорите, не надо, плохо. Давайте сделаем хорошо. Давайте покажем. Вы даете, Зюганов? Вот трига даю. У вас что, 300 метров есть? Несчастный, бедный. Давайте покажем, что действительно, Пономарев, вы правы. Крупное хозяйство будет успех. Надо показать. Под Москвой. Туда министров привезти и сказать, видите, молока больше, шерсти больше, мяса больше, пшеницы больше. Мы готовы. Вы готовы, коммунисты? Нет. Ничего не можете, только критика. А ЛДФР конкретная прагматическая политика. Да здравствует ЛДПР!